С первого сентября вступили в силу поправки в гражданский кодекс, благодаря которым при досрочном погашении кредита заемщики смогут вернуть часть страховки. Что это значит? Как это работает? Будем разбираться с юристом, финансовым консультантом Еленой Феоктистовой. Здравствуйте, Елена. Елена, доброе утро. Доброе утро. А, часть страховки звучит очень обтекаемо. Какой страховки? Какая часть? Давайте разбираться. Давайте. Когда мы получаем кредит, очень часто банки нам предлагают застраховать свою жизнь, здоровье да. и в случае потери работы также застраховываем. Застраховать нужно в пользу банка, потому что банк тогда получает компенсацию, если, не дай бог, произойдет какой-то несчастный случай, а мы вроде как можем или даже полностью кредит погасить, или в какой-то части существенно и точно. Все это зависит от суммы самого кредита. И тесно завязано. Вообще ежемесячный, ежегодный платеж по страхованию, которые нам рядом с кредитом продают, зависит очень сильно от суммы долга. Поэтому если мы досрочно погасили тот самый кредит, то, соответственно, и основания вроде как быть застрахованным в пользу банка у нас... Юридически Пропадает. Ну, оно утрачивается. То есть оно не пропадает полностью, потому что если мы не изъявили желание пойти и расторгнуть этот договор страхования, то мы остаемся под защитой. Но тогда уже выгодным приобретателем можем сделаться сами, а не банк. Потому что у банка уже оснований нет получать эту страховку. То есть если происходит какой-то страховой случай, уже деньги по страховке получаем мы или... Да, мы получаем, вот. да, мы, ну, да. но нужно будет обязательно страховую компанию об этом уведомить. Ну, то есть, получается, в принципе, мы можем оставить эту страховку, но если мы не хотим, то мы можем вернуть вот эту часть, которую, по сути, не израсходовал банк. Ну, э, так скажем, э, ту часть, которая уже, да, уже, уже не нужен. Юридически и раньше можно было расторгнуть этот договор, когда мы досрочно погашали. Просто банки на это шли неохотно. И вот это вот новое правило, оно как раз нам, как потребителям, позволяет легче работать с банками. То есть теперь у банка есть определенная обязанность, чтобы люди каждый раз в суд не бежали и не жаловали. Елена, о каких суммах возврата может идти речь? Насколько это может стимулировать заемщиков к погашению кредитов досрочному? Зависит от ежемесячного платежа. Так как у нас очень часто страховка сама зависит от суммы долга перед банком, то, соответственно, и страхование, тот вклад, который мы делаем ежегодно, зачастую он и будет нам возвращаться. То есть, предположим, я плачу по страховке 10 января. Возьмем так, что удобно, да, после, сразу после новогодних праздников. Плачу я 20 тысяч рублей, при этом у меня долг, предположим, полтора миллиона перед банком. И вот э, в августе месяце я гашу полностью этот кредит, полностью, все, я перед банком не должна ничего. Так вот, получается, до 10 января следующего года у меня еще ежемесячный, ну, то есть нужно сделать перерасчет, и оставшуюся часть страховая компания должна будет вернуть. Ну, звучит очень заманчиво. Что нужно сделать для того, чтобы все это осуществить? В соответствии с этим новым законом он не имеет обратной силы. Вот этот момент очень важен. То есть это будет распространяться на документы и на договоры, которые были заключены после 1 сентября 2020 года. И какой порядок действий? Да. В первую очередь, как только мы направили на досрочное погашение, получили документы, что все, банк претензий к нам не имеет, что мы добровольно все закрыли полностью, то с этими бумагами мы обращаемся уже непосредственно в страховую компанию. Даже если вы никогда там не были, даже если вы никого не видели и все подписывали в банке, поверьте, это два разных юридических лица. Даже если названия у них одинаковые, один бренд, так скажем, это все равно два разных юрлица, поэтому вам нужно будет побеспокоиться и узнать, в какой офис куда обратиться или на какую почту отправить документы. Составляем заявление и просим сделать перерасчет, сами можем даже не думать об этом перерасчете, и просим вернуть. И страховая должна это все осуществлять. Елена, каких кредитов касаются вот эти новые правила? Это может быть и автокредит, или потребительский кредит. Есть определенные исключения. Если, предположим, у вас произошел страховой случай, тогда страховая компания может отказать. Вот здесь важно посмотреть правила страхования между вами и компанией. Елена, большое спасибо за эти разъяснения. Я напомню, спасибо. что мы беседовали в студии с юристом, финансовым консультантом Еленой Феоктистовой. Спасибо большое.